Приветствую всех и в этом уроке, точнее не совсем уроке, а видео я расскажу о том, как перенести из Advanced Locomotion версии 4 систему взбирания на объекты. Если мы запустим, то мы увидим то, что здесь есть система взбирания на объекты, а именно на высокие объекты он запрыгивает вот так на низкие объекты. И сейчас мы добежим. Он запрыгивает. Вот так. И сейчас я расскажу о том, как перенести эту систему непосредственно в ваш проект. Перейдем в папку Content, открываем папку Advanced Locomotion версия 4, открываем папку Blueprint и открываем папку Character Logic. Здесь нам понадобится Base Character BP. Открываем этот Blueprint. И здесь, во-первых, в функциях, также в переменных, здесь есть Mantle System. И также у нас есть mantle system в переменных. Во-первых, нам нужны будут все эти переменные и все эти функции. Давайте я перейду в свой проект и покажу, что нужно сделать. Во-первых, мы создаем enumeration. В котором указываем три э, параметра. То есть, это три э, варианта, при котором мы будем сбираться на объекты: height mantle, low mantle и файлинг. Э, то есть, это когда мы высоко прыгаем, это когда мы не высоко взбираемся, и также когда мы падаем, следующее, что нам нужно создать, это. Э, Раз, два, три, четыре. Четыре структуры. Давайте начнем с первой. Первая структура это компонент nTransform. Это нам понадобится для макросов, чтобы мы могли переводить э, мировые координаты в локальные. И также там будет еще один макрос, который будет локальные координаты переводить в глобальные. То есть мировые. Э, здесь нам нужен transform. Э, тип переменной transform. И также нам здесь нужен компонент тип переменной примитив компонент да это мы закрываем это мы все закроем дальше у нас идет mantle asset в этой структуре у нас указывается аним монтаж первая переменная тип переменной аним монтаж следующая переменная это position correction curve это у нас кривая для того, чтобы изменять позицию персонажа, когда он сбирается. Тип переменной, куру вектор, не перепутайте, там их несколько, нам нужен именно вектор. Дальше идет у нас start offset, тип переменной вектор, low hate. Это у нас float, ну все переменные float. Эти переменные с пометкой low отвечают за э, взбирание на невысокие объекты, э, переменные с пометкой height отвечают за взбирание на высокие объекты. После того, как вы создадите эту структуру, э, мы открываем mantle параметр. Здесь мы также указываем Некоторые параметры, а именно анимационный монтаж, тип переменной монтаж. Также мы указываем а, кривую, тип вектор. Э, Дальше у нас Start Position Float, Play Rate Float и Starting Offset э, у нас вектор. Это касается настройки э, непосредственно взбирания на объекты. Следующая структура у нас Mantle Trace Settings, это настройки трейса. У нас максимальная высота, минимальная высота, дальше у нас дистанция, также у нас радиус Forward и радиус Downward. Эти радиусы отвечают за радиус впереди персонажа и позади персонажа. Следующее, что вам понадобится создать, это библиотеку макросов. Как ее создать? Нам нужно перейти сюда. Blueprint. Blueprint Macro Library. Нажимаем. Здесь выбираем Object. Мы будем основываться на объекте и жмем Select. И все, тогда вы все макросы, которые здесь пропишете, сможете вызывать в любом блу который наследуется от объекта. А как мы знаем, что все персонажи наследуются от черектора, а character наследуется от объекта. Точнее, от павна, а павн от объекта. Эту иерархию мы можем увидеть в блу класса. Мы можем увидеть, э -э так, объект. Дальше мы можем Pawn. Идет у нас Object, Actor, Pawn и Character. Вот вся иерархия. Поэтому если мы ссылаемся на Object, соответственно, мы сможем э, эти макросы э, выводить во всех блупринтах, э, которые наследуются от Objectа. И здесь мы уже прописываем макросы, а конкретно ML компонент world to local, ML transform минус transform, ML transform плюс transform и ML компонент local to world. Давайте перейдем сюда, найдем здесь макрос И отсюда вы уже можете скопировать эту логику. То есть здесь вы можете увидеть тип переменных. Это компонент and transform Здесь также компонент and transform Здесь у нас make, здесь break. От компонента берется его transform в мире. Умножается на transform, который будет подаваться в local space компонент. И мы передаем в world space компонент то, что мы умножили. И так вы переносите 1, 2, 3, 4 макроса в нашу библиотеку макросов и больше нам ничего не требуется переносить. Следующее, что вам нужно будет уже делать, это переносить функции. Точнее, сначала лучше перенести непосредственно все переменные. Как их перенести, так сказать, в быстром режиме? Мы возьмем просто все get переменные. Выделяем их, копируем и вставляем уже в свой проект. Так как они у меня уже созданы, они светятся по цветам соответствующим переменным. Но у вас они будут серыми, поэтому на них надо будет нажать правой кнопкой мыши и здесь будет Create to variable. Так, после того, как вы перенесете все переменные, которые касаются Mantle Sustem, вам также нужна будет еще одна переменная, а именно base, не base, Rotation. Target Rotation вам также понадобится сюда. И вроде бы как это все переменные но по мере заполнения функции, возможно, вам понадобится создать еще некоторые переменные, которые являются локальными. к этому мы сейчас подойдем. давайте откроем к примеру функцию mantle check и если мы здесь закроем и откроем локальные переменные, то мы увидим то, что у нас есть здесь определенное количество локальных переменных, которые мы переносим также в функцию Переносим все get, ну можно с зажатым контролом переносить, чтобы не нажимать каждый раз get. Переносим, копируем. После того, как вы их вставите, единственное, что вам нужно будет здесь нажимать promote to variable to local. То есть здесь у вас будет два параметра, Promove to variable и Promove to variable local вам нужно создавать локальные переменные. Не перепутайте, поскольку эти переменные в глобальном плане нашего блогпринта не нужны. Это мы можем удалить. И когда вы создадите эти переменные, вы уже сможете просто копировать блоками. Советую копировать шаг первый, шаг второй, как здесь написано. Вы можете почитать, что за что отвечает. Но вкратце это трейсы, которые определяют э, стартовую точку и конечную точку персонажа при прыжке, либо же э, при использовании э, механики взбирания. И оно определяет, куда переместить персонажа. Э, так, и вы просто копируете э, кусками. Лучше копировать небольшими кусками так будет намного удобнее корректировать весь код, поскольку когда вы дойдете до макросов, и также вы должны следить за тем, чтобы у вас функции назывались точно так же. И советую прежде начать с функций. Сейчас я перейду в свой проект и покажу последовательность функций, которые лучше создавать для быстроты переноса механики. Для начала Get Player input создаем. Вы можете либо скопировать, либо написать все заново. Следующая функция getCapsuleLocationFromBase переносите. Эти функции являются pure функциями и они в основном используются внутри других функций. Дальше мы создаем mantle start, переносим все частями. Единственное, что у вас не перенесутся макросы, поэтому макросы нужно будет вызвать самостоятельно. То есть кликнули правой кнопкой мыши, ввели ML компонент World to Local, вызвали. И у вас появился макрос, поскольку вы создали библиотеку и теперь можете вызывать макросы из этой библиотеки в любом блупринте который наследуется от объекта. Так, копируем, копируем, вставляем, переносим понемногу немного. Единственное, что у вас будут определенные отличия. К примеру, шаг пятый, если мы перенесемся. Сюда. Шаг шаг пятый. Это у нас функция Mantle Start. Давайте откроем эту функцию. Mantle Start. Шаг пятый. Здесь иногда используется BBI Set Movement State мы его вообще не, не копируем, не создаем, ничего с ним не делаем. Он нам не нужен, поскольку мы будем оперировать э, только Character Moment компонентом и его э, Moment модами. А все остальное мы переносим. То, что касается BPI Set Moment State, мы не переносим. После того, как вы перенесете эти все функции их здесь не очень много вам нужно будет сделать следующее сейчас я посмотрю здесь также нужно будет вручную поставить трансформы то есть макросы из библиотеки и в принципе в принципе Да, в принципе здесь больше ничего не нужно, просто перенести эти все функции. Дальше в event графе нам нужно создать timeline и поставить эти две функции, то есть mantle update, которая считывает э, текущее положение персонажа, чтобы э, узнать, э, какой именно монтаж проиграть, и также mantle end, то есть это у нас окончания и переход в Moment Mond Walking так давайте я открою у себя вот Timeline. вы копируете не забудьте ввести здесь blend in и также поставить ä, параметр 00 Второй пин у нас 0.2.1 И также еще одно различие EventGraph Здесь у нас на EventTicket EventGraph Используется has moment input Branch И MantleCheck Мы это не используем Поскольку нам не нужно Без участия игрока Цепляться за какие-то уступы Это мы не используем Вернусь в наш проект. И здесь э, на jump у меня стоит проверка. Э, а конкретно character-moment-component. Мы берем moment-mod из компонента. Делаем switch. И здесь у нас уже будет проверка. Если у нас мод walking, то есть персонаж двигается а мы нажимаем пробел мы сначала проверим может ли он вцепиться со уступ ну то есть если перед ним есть уступ и он может в него вцепиться то соответственно мы ничего не сделаем у нас проиграется то что у нас персонаж забрался на какую-то поверхность в случае если у нас не за что вцепиться то тогда мы проиграем прыжок в случае с падением, если мы нажимаем пробел, а персонаж у нас падает, то мы проиграем также проверку на то, есть ли впереди уступ и может ли персонаж в него забраться. Если уступ есть, то персонаж у нас берется на этот уступ. По отпуску клавиши у нас всегда идет релиз. То есть здесь проверки нам никакой не нужна. Так... И еще кое-что я хотел добавить по поводу функции. Здесь, где-то, где-то здесь. Также был switch. Я не помню, где точно. Так, да, здесь нам нужно будет поставить анимации, а именно на хейт и файлинг мы ставим монтаж взбирания на 2 метра. И также мы кривую ставим 2 метра. Сейчас я покажу кривые, которые нужно также создать. И также у нас... Если мы взбираемся на низкий уступ, то у нас взбирание на 1 метр и кривая на 1 метр. Давайте перейдем к кривым. Как их создать? Мы переходим в эту вкладку и здесь жмем кривая. И нам нужна кривая вектор. Жмем Select, создаем, называем открываем ее и здесь вы все это можете просто скопировать из этого проекта давайте мы здесь найдем кривые мантал 2 метра открываем ее выделяем все просто control c переходим в свою кривую кликаем на пустое место, куда-то Ctrl-V, и у вас вставятся э, все параметры. По новой их не нужно вводить. И так же самое и с э, взбиранием на 2 метра. Так, чтобы ничего не упустить... класс дефолт после того как вы создадите переменные перенесете все функции в класс дефолт вам нужно будет ввести некоторые параметры а именно ground trace settings automatic trace settings и файлинг trace settings эти настройки отвечают за трейсы которые проверяют куда наш игрок взбирается и, соответственно, вам нужно будет ввести эти параметры 250, 50, 75, 30, 30. Ну, эти параметры вы можете скопировать отсюда. Так, поскольку в ALS используются два персонажа, да, мы можем открыть еще одного персонажа. То есть игра у нас происходит за ALS Animant Character. Вся основа написана в Base character BP. Мы это не используем. Поэтому мы все настройки, которые указаны в переменных, вот в этих переменных, Mantle 2 метра Default и Mantle 1 метр Default, эти переменные можно найти здесь, Mantle Animation. Мы это все указываем в getMantleAsset. То есть мы это все указываем здесь. То есть 2 метра. Давайте откроем 2 метра. 125, 1.2, 0.6. Эти все параметры мы указываем в makeMantleAsset. Ну и также на 1 метр мы здесь указываем параметры. И после того, как вы перенесете все эти функции, переменные, макросы, что мы получаем на выходе? Мы на выходе получаем следующее. У нас есть персонаж. Мы подходим к уступу, жмем пробел, и у нас персонаж взбирается. То есть все работает прекрасно, никаких ошибок нет. Спрыгиваем. Спрыгиваем. Залазим. Здесь у нас уже проигрывается другая анимация, поскольку высота небольшая. Все работает безошибочно. Также мы можем прыгнуть. Мы сюда запрыгнули. Так. Да, у нас здесь нужно сделать еще проверку чтобы, если мы разбираемся, мы не залазили на уступ. Jump piling. Mm -hmm. давайте сделаем промофф вариабл установим так Также ее сюда это нам нужно для того, чтобы когда мы падаем он лендет or boolean, точнее не or, а end boolean, clean build, у нас должна быть not. Если не true, тогда мы проиграем перекат. Если true, то у нас будет false, и мы перекат не будем проигрывать. Давайте это как-то попробуем проверить. Но у нас перекат все равно проигрывается. А, нужно подумать, как это еще ограничить. Угу. В принципе, да, поскольку у нас изначально идет перекат. И давайте мы сделаем немного иначе. Это мы удалим. А сделаем проверку на... Это у нас перед свечом должна быть проверка, на то перекатывается ли в данный момент у нас персонаж. Давайте создадим переменную. Рол play. Role play делаем true, долину монтажа делаем delay. и ставим false, compile save. Теперь переходим к action jump, uh, role play, branch, если false, то мы проиграем uh, наше взбирание. На объект если true то мы просто можем проиграть прыжок хотя прыжок мы проиграть не сможем все равно поскольку у нас стоит проверка на то падает ли персонаж поэтому давайте отсюда уберем пин, чтобы лишний раз не перепроверять Так, давайте попробуем. Так. Да, мы не можем забраться. А так мы после переката уже можем взбираться на объекты. Все отлично работает так ну думаю на этом мы видео закончим поэтому если вы хотите чтобы в вашей игре ваш персонаж сбирался с нуля разбирать эту систему я не стал поскольку там в Advanced Locomotion здесь все прокомментировано довольно-таки э, грамотно. Вы можете здесь все прочитать. Если кто-то не знает английское, можете перевести. Все переводится прекрасно. Э, все понятно. В иерархии функций у меня вы можете посмотреть здесь, какие функции вам нужны. Какие переменные вам нужны. Ну, в принципе, я все рассказал. Ну и везде, где у вас будет использоваться э, так, Moment state. Вы просто берете не Moment state, а вы берете э, Character Moment. Get Moment Делаете Switch. И здесь просто аналог того что здесь он просто расширенный у нас grounded это walking из uh, н.р. это падение файлинг и ragdoll нам вообще в принципе не нужен. То есть где вы увидите moon state мы используем moment mode если у вас возникнут какие-то вопросы вы всегда можете задать их в дискорде либо же здесь в комментариях Поэтому, не знаю, возможно, выложу проект в общий доступ. Не знаю, как он будет ограничен или нет. Поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч.